Друзья, всем привет! Меня зовут Станислав Орехов, я руководитель студии дизайна и системной студии дизайна. Возможно, вы уже были на моих мастер-классах, потому что я давал выездные выступления в рамках туров по городам и рассказывал о самых важных и нужных темах, о том, как наладить работу с клиентом, как правильно делать авторский надзор, чем он отличается от комплектации, юридические вопросы, вопросы делегирования полномочий с сотрудниками и многое-многое другое. И по многочисленным просьбам в этим летом мы решили сделать несколько интенсивов и сделаем их в ваших городах. Я разработал специальную программу, рассчитанную на два дня, в которой я собрал самые горячие, самые важные вопросы, которые интересуют абсолютно всех дизайнеров, кто занимается этим бизнесом, и которые будут важны и интересны вам тоже, поверьте мне. Итак, о чем же мы будем говорить? Мы будем говорить о том, как начать работу в студии, как сделать из своей работы фрилансера либо небольшой компании с одним-двумя людьми уже полноценную системную студию. Что такое системная студия, чем она отличается просто от работы. Мы будем говорить о том, как контролировать и как набрать сотрудников таких, которые будут самостоятельно работать и делать свои проекты качественно и в срок. Мы поговорим о удаленной работе, вы научитесь создавать регламенты. Я расскажу, как правильно вести проекты в системе ведения проектов, как общаться с клиентами, как наладить с ними взаимоотношения, как делать так, чтобы они воспринимали вас как эксперта, как масштабироваться, сделать бизнес автоматически, как работать с партнером, как наладить работу последовательно по всем проектам, если даже это невозможно, если клиент хаотичный и требует, чтобы все было вместе, чтобы все было сразу же и ездить по магазинам и выбирать материалы, как сделать все эти требования достижимыми, но при этом не отказывать себе и своей системе. А самое главное, мы поговорим о том, как сделать бизнес и как сделать эту работу, которая приносит вам только удовольствие, которая приносит вам только радость и позволяет жить той жизнью, ради которой вы пришли. Это создавать творческие проекты, делать их качественно, весело и с поддержкой команды. А оперативное управление, административную работу и все остальное делегировать на помощников, общаться только с лучшими клиентами и зарабатывать в этом бизнесе деньги, творя качество и творя красоту. Итак, почитайте, посмотрите программу, которую я предлагаю. Если у вас будут какие-то дополнительные темы, либо вопросы, тоже их задавайте. Отвечайте на вопросы Будет ли вам удобно организовать эту программу на выходные, либо в будни. Хотели бы вы принять в ней участие, если наберется достаточное количество участников из вашего города, то мы обязательно организуем эту программу. Поэтому покажите это видео вашим друзьям, коллегам, знакомым. Наша задача сделать так, чтобы в каждом регионе была развитая система, развитая работа студии, и чтобы мы работали все вместе системно-последовательно, для того, чтобы выстроили бизнес свою работу такой, как вы ее задумывали. И чтобы клиенты понимали, что они приходят к эксперту, к вам и получали достойный сервис, который выведет вашу студию на новый уровень. Итак, друзья, прямо сейчас проходите по ссылке под этим видео, знакомьтесь с программой этого мероприятия и приходите обязательно. Увидимся очень скоро в вашем городе, познакомимся лично и вместе поработаем над результатами и на вашей студии. Уверен, вы получите максимальные результаты в кратчайшие сроки. С вами был Станислав Орехов. До встречи!